Друзья, привет! Вы на канале Самовар и сегодня в своем видео я вам расскажу, как поставить статический IP-адрес на компьютер. Что нам необходимо сделать? Нам необходимо зайти в панель управления. Это один из способов. Их очень много. Ну Это самое простое у нас будет. Выбрать центр управления сетями и общим доступом. Затем зайти в подключение Ethernet. У вас оно может называться по-другому. Выбираем свойства далее выбираем ip версии 4 tcp ipv4 свойства и ставим галочку на использует следующий ip адрес так у нас сейчас с вами виртуальная машина имеет какой-то ip адрес сейчас мы его посмотрим ipconfig 192.168.0.11 ip адрес соответственно Нажимаем использовать следующий IP-адрес Выбираем 192, 192.168.0.16 к примеру Маска по сети 255 не меняем ее И основной шлюз у нас это роутер 192 192.168.0.1 Нажимаем ОК Закрыть Закрыть Вот у нас идет идентификация все, сеть 2, общедоступная сеть. Э, смотрим еще раз IP-адрес. IP-конфиг. Все, 192.0.16. Теперь подключим с локального компьютера на виртуальную машину. Давайте выберем 192.0.16. Подключить пароль. Да, ребят, все работает. Смотрите, мы поменяли с вами IP-адрес на 16 И, соответственно, у нас подключается виртуальная машина по удаленному рабочему столу. Ребят, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал и не забываем писать комментарии. До скорой встречи. Пока.